Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Кирилл, и сегодня я покажу, как получить птицу, паука и техпета. Погнали! Идем к куле из недавнего обновления. Берем челу. Кладем ее в зелье и выпиваем. Летим к птице, которая находится на большом дереве. Забираем птицу и телепортируемся домой. Добавляем зелье три феи. Идем в пещеру с паутиной. Также выпиваем зелье. Дальше повторяем все за мной. Вот наш паук. Идем в эту пещерку. Повторяем все за мной. И вот наш Петтекс. Кстати, если вы строите в Roblox Studio, можете посмотреть эти ролики. И всем удачи, и всем пока.